Привет! Я сегодня снимаю видео к проекту Олеси-вышивальщицы Мои мечты о путешествиях То, что он стартует сегодня, я узнала вчера Хотя она объявляла об этом э, заранее Ну как-то вот э, вслушалась я в этот текст э, вчера вечером Когда смотрела ее приглашение для участия в проекте И почему-то... Я сразу задумалась, куда бы я хотела поехать. И сколько я не думала, я понимала, что никуда я не хочу. Тогда я стала вспоминать, как, ну, куда я хотела поехать хоть когда-нибудь. И поняла, что это место Камчатка. Потому что когда я была ребенком, мой папа, который служил в Северном морском флоте, Всегда мне рассказывал о Камчатке как об очень красивом месте, где сочетаются э, такие обрывные скалы, уходящие в море, гейзеры, сопки, вулканы и красивейшая природа с соснами, с могучими деревьями. И для меня вот «Камчатка» — это как какая-то просто сказка. Как у Виктора Цоя сладкое слово «Камчатка». Вот, и стала я искать что-то хоть в интернете такое с изображением Камчатки, но вчера вечером ничего не нашла. Сегодня мне нужно было ехать на работу. И сидя уже на работе, я стала опять просматривать фотографии и наткнулась на такое вот изображение. Так, сейчас я вот покажу. Вот это фото Сергея Горшкова. У него была персональная выставка, и в интернете можно найти... Ну, как бы виртуальную его выставку. И в эту фотографию я влюбилась, так как она отвечает моим представлениям о вот, э, могучести этого края. Она такая синяя, примерно, как море. И в то же время на ней есть эти сопки. В общем, это то, что максимально соответствует тому, что я искала. Приехав с работы, я начала искать нитки. Точнее, нитки я еще подобрала на работе, я стала составлять... Схему, ну, сделала черно-белую схему, поняла, что не хочу вышивать черно-белую, хотя бы записала номера ниток, но почему-то не пошла в магазин. Я подумала, что у меня дома огромные запасы, оказалось, что синих недостаточно. Ну, и сейчас я об этом расскажу. Но зато я нашла вот канву. Это я когда-то начинала вышивать бисером, но не стала читала там аннотацию к тому, что я читала и что-то как-то вот... Э, не то, чтобы запал пропал. Картинка-то мне до сих пор нравится, но вышивать я ее не буду. Зато у меня есть размеченная канва. Вот. В малине, значит, сколько я не разбирала, оказалось, что синих, подходящих мне погами гамме, маловато. Зато я нашла такой вот холодный розовый, который соответствует вершинам сопок. Пока разбирала, нашла мулине вот с вот таким логотипчиком. Мне кажется, я только из-за него и купила этот цвет. Вот. Потом, значит, я нашла у себя вот такую намотку мулине на остатки от майского чая с клубникой. И вот Такую бобинку. Я разрисовывала их когда-то. Вот, значит, за розовые цвета у меня будут отвечать вот эти нитки. За синие пока что эти. Думаю, что все равно поеду докупать, так как очень важен переход между розовым и синим. Вот эта граница, она дает всю яркость картины. И еще когда-то я вышивала Ирисы. У меня остался набор ну, с остатками ниток. Это будет переходный фиолетовые фиолетовый между розовым и синим. Так что пока показываю то, что есть, то, что быстро собрано. И по ходу уже вышивки буду показывать, что я докупила дополнительно. Буду смотреть все Отчеты, кто будет также показывать свое продвижение по теме «Мои мечты о путешествиях» и выкладывать свои. Всем желаю удачи на этом проекте. Пока!